Я скажу тебе, скажу тебе, как другу, Что всю зиму бесконечно я скучаю По кострам нашим с гитарою по кругу Вместе с кружкой лоренного чая По простым и задушевным разговорам по друзьям, по тем, что лучше ли зовутся По ночам, когда они совсем не скоро А лишь под утром по палаткам разбредутся Я скажу тебе, скажу, как я скучаю по лесам и силуэтом сосен тонких Словно в отблеске костра вдруг замечая Красоту в словах из песенки негромкой А в туман, когда ладозером озером клубится Предрассветный ветер, что волной играет Побывав тут, хоть однажды не влюбиться Невозможно мы из песенного края Я скажу тебе, скажу тебе, как другу что всю зиму бесконечно я скучаю, пока остром наши с гитарою по кругу, вместе с кружкой заваренного чая, пока остром наши с гитарою по кругу, вместе с кружкой. Заваренного чая. Глаза в глаза, туманный взгляд, морщики серебром. Жаль не вернуть года назад